Всем хорошего дня, с вами самоустройщик Лёха, и я завершаю собирать свои перегородки из гипсокартона. Сегодня в третьей части я расскажу, как доделал потолок и закончил гипсокартонные работы. Выставляю лазерный уровень и начинаю собирать стартовый профиль для потолка. Кто смотрел предыдущей серии, тот знает, что уровень стоит именно так, чтобы потолочный профиль попал в стеновые перемычки, а не просто в пустоту гипсокартона. И вот таким нехитрым способом закрепляю весь профиль вдоль всей стены. Делаю пометки каждые 40 см, так как после монтажа листа их будет проблем найти на ощупь. Ставляю потолочный профиль в стартовый. И коротко о том, что бывает, если инструмент хороший, а мастер не очень. Собираю полностью весь каркас будущего потолка. Ранее не забыл провести всю электрику и положить закладную фанерку или usb шку под будущую люстру. Чтобы не равнять стенку штукатуркой, я использую обрезки из старого гипсокартона, а монтирую с помощью пены и саморезов. И зашиваю все это гипсокартоном, что потом можно бы подключить направляющую. Начинаю обшивать маленький коридор, обшиваю полностью гипсокартоном, ну и сразу сделаю углы из пластика под будущую штукатурку. Так как потолок является связующим между двух перегородок, то было принято решение сделать его помощнее. Из обрезков профиля делаю Г-образную ногу, креплю одну часть к потолку, а вторую уже непосредственно к потолочному профилю. И делаю так по всей длине потолка, как можно чаще. Но делать так никому не советую, для этого специальные подвесы. Я сделал на свой страх риск. И уже на готовую конструкцию закрепляю листы гипсокартона. Тут уже одному никак, поэтому эту работу делал в тандеме с супругой. Ну и напоследок осталось самое вкусное, это стал люк с выходом на чердак. Его по кругу обшиваю каркасом, так как люк маленький, очень много идет обрезков, поэтому его я оставил на последнюю очередь. Обшиваю все полностью гипсокартоном, ну и как видите, получилась немножко такая ниша. Но в дальнейшем я уже придумал, как его красиво обыграть, чтобы это в принципе не уделялось. Теперь можно сказать, что весь монтаж гипсокартона на втором этаже завершен полностью, в полном объеме. Наконец-то все. Осталось только чистовая отделка, но это, думаю, будет отдельно. На этом у меня все. С вами был Леха. Всем хорошего дня и пока.